Всем привет! Сегодня в магазине купила вот такой арбуз под названием яйцо дракона. 25 сантиметров длиной и 8 сантиметров в диаметре. Весит он полтора килограмма. Я такой арбуз вижу первый раз. Он маленький, не тяжелый, его легко положить в пакет и для него всегда найдется место в холодильнике. Идеальный вариант. Ну, посмотрим, что у него внутри. Пахнет вкусно. Я арбуз не ем, но ребенок и мама сказали, что арбуз сладкий. Ну и по косточкам видно, что он спелый.